здравствуйте дорогие друзья когда в прошлых фильмах затрагивалась тема Вилочкового креста и знака и то каждый раз мы рассматривали ее только вскользь при этом подчеркивалось что эта тема большая и требует отдельного рассмотрения и вот сегодня предлагают заняться изучением именно этого вопроса ибо его непонимание рождает массу домыслов на самых разных уровнях а самое страшное создает претензию на территорию но для начала давайте посмотрим что нам говорит официальная история по поводу вилочкового креста и знака Ирменсуль? По сути, вся официальная точка зрения уменьшается в несколько строк, опубликованных в Википедии. Цитата. Ирменсуль – священное дерево саксов, посвященное богу Ирмину, главный объект почитания северных германцев еще со времен Тацита, который описывает слухи о геркулесовых столпах в землях Фризов. Конец цитаты. Сразу хочу обратить ваше внимание на тот факт, что по состоянию на февраль 2021 года в той же Википедии про вилочковый крест нет статьи, есть только про Ерминсуль. И то очень короткое. Понятное дело, что Википедия не является истиной в последней инстанции. Однако тот факт, что по двум знакам, являющихся для официальной истории аксиомой, в Википедии есть только короткая статья о германских корнях Ерминсуля, уже говорит как минимум о претензии на территорию. Если кто не понимает, как создается претензия на территорию, поясняю. Первым делом на интересующей территории при плановых раскопках или случайно обнаруживаются вдруг древние исторические артефакты с интересными символами. И чем они древнее, тем лучше. Затем в одной из стран так называемых западных партнеров обнаруживаются подобные символы на архитектурных памятниках и в исторических документах. Затем некоторые независимые в кавычках исследователи проводят параллель и на полном серьезе утверждают, что на любой территории, где были найдены древнегерманские символы, проживали германские племена и делают вывод, что значит славяне просто пришлые захватчики. Один подписчик мне рассказывал вообще жуткие вещи. В конце 90-х годов он работал в одном реставрационном институте, в котором изготавливались такие плиты. Его работа заключалась в том, что они развозили эти плиты по разным городам, а то и просто по полям и лесам, и закапывали. Как им тогда объясняли, это были декорации для киносъемов. Спустя 6-7 лет, работая уже в другой организации, он оказался в командировке в одном из городов и увидел интересную картину. На том самом месте, где несколько лет назад они закапывали эти плиты, уже велись официальные археологические раскопки. Угадайте, друзья, что они там нашли? Тогда он счел это обычным совпадением. Но когда он узнал о подобных раскопках на других местах, где несколько лет назад они устанавливали декорации для киносъемок в кавычках, что картина стала предельно ясной. Друзья, я не могу ни подтвердить ни опровергнуть слова этого человека, и вполне возможно, что это просто выдумка или вброс. Я сам так считал, пока не пообщался с одним профессором от официальной истории. Он русский по паспорту, однако только на основании того что кто-то где-то когда-то нашел плиты с арменсулем он до хрипоты мне доказывал, что европейская часть территории России это исконно германские земли правительство Германии еще не требовало вернуть им территории ждите наши официальные историки все делают для этого Ну тут хочется задать вполне резонный вопрос а почему никто не удосужился провести обратную аналогию что если в германских источниках присутствует упоминание Арменсуля, то это как раз говорит о том что те земли славянские тем более если читать внимательно тоже описание Арменсуля, ну например в википедии то мы увидим, что это описание пантеона богов, используемого славянами. Странно, что многие этого в упор не видят. О том, что на всей территории Европы жили славяне, мы говорили уже много раз в самых разных фильмах. Друзья, если вам будет интересен рассказ о территориях, на которых проживали славяне, то дайте знать в комментариях. Сделаем отдельный фильм. А сейчас давайте вернемся к нашей теме. Итак, что же такое вилочковый крест? И что такое Ирминсуль? Если кто не знал, это не одно и то же. Сразу хочу пояснить. Вилочковый крест – это вовсе не ирменсуль, Хотя оба этих символа изображают на надгробных плитах. Странно, но многих путают, хотя они даже не похожи. Ни по изображению, ни по смыслу. Да, в наше время их обобщили и для многих сделали одним и тем же, но тем не менее это абсолютно разные вещи. Вот так выглядит вилочковый крест, а вот так Ирминсуль. Как говорится, почувствуйте разницу. Теперь давайте разберем вопрос надгробий с этими символами. В наши дни их называют надгробными камнями над могилами грешников и при любой возможности стараются уничтожить, либо просто используют эти камни в качестве строительного материала, например, выстилая дорожки или в основаниях фундаментов, ну как в Лужецком монастыре, да и во многих других. Но если эти камни необходимы для подтверждения официальной версии истории, то такие камни сохраняют и даже реставрируют, как, например, в новодеющем монастыре. Эта политика двойных стандартов становится понятна, если внимательно изучить сами плиты, учитывая сказанное ранее о претензии на территорию. Рассматривая эти каменные блоки с Ираминсулем более внимательно, мы видим, что эти надгробия гораздо старше, чем надписи на них. Орнамент сделан красиво и симметрично, а надпись будто процарапана гвоздем рукой ребенка. В то же время существуют вполне достойные образцы с красивой надписью и орнаментом, сделанными в одном технологическом цикле. Таким образом, при внимательном изучении самих каменных плит, то надгробие с арменцулем можно условно разделить на три группы. Так называемые изначальные плиты, изначальные с корявой надписью гвоздем и карго-культ. Ну, про изначальные плиты, думаю, понятно. Это просто плита с орнаментом, без каких-либо надписей. Про виды орнаментов и что они означают, поговорим далее в этом фильме. Изначально с процарапанной надписью тут тоже все просто. По мере необходимости брали со склада готовые плиты с орнаментом и подручными средствами, кто как мог делали на них надписи, затем эти плиты использовали в качестве надгробий. Спустя какое-то время плиты на складе закончились, а традиция прижилась, и такие плиты стали изготавливать уже специально, сразу с надписью и рисунком. То есть получился самый обычный каргокульт. Причем, если оригинальные плиты – это был природный камень, то сделанные под старину с красивой надписью – в большинстве своем обычная отливка. И Именно такие плиты в наше время берегут и реставрируют, а оригинальной, даже с корявой надписью, считаются строительным материалом. При этом, если спросить у любого священника, мол, как же так, в фундаменте храма или вдоль дорожек лежат надгробия, то самым стандартным ответом будет, что это не надгробие, а производственный брак, ошибка реющика, плохой камень и тому подобное. Не подлежит сомнению тот факт, что эти каменные блоки с красивым орнаментом и процарапанной кое-как надписью на самом деле в одно время использовались в качестве надгробий. С этим никто не спорит. Однако, давайте задумаемся, было ли таковым изначально назначение этих каменных блоков. Вот простой пример. В наше время все прекрасно знают, что это такое и для чего заводы штамповали их в таком количестве. Но пройдет еще лет сто, и люди будут думать, что стальная каска – это просто символ памяти на надгробии и ничего более. Ведь все же знают, что армейские каски делают из кевлара. Да, это символ памяти и дань уважения людям, отдавшим свою жизнь, чтобы мы с вами сейчас жили и могли свободно говорить на своем родном языке. Об этом нужно помнить всегда. Но цель создания каски от этого не меняется. Изначально назначение у нее совершенно иное. Стальная армейская каска делалась для сохранения жизни, а не с целью установки на могилы. Вот и с каменными плитами, на которых изображен Ирминсуль, все то же самое. Изначально это не были надгробия, от слова совсем, и орнаменты, выгравированные на них, никак не были связаны со смертью. Именно поэтому все древние камни с Ирминсульем или разбиты, или использованы в качестве фундаментных блоков, ибо те, кто строил храмы на этих плитах, прекрасно об этом знал. В Москве в спас андрониковом монастыре под навесом сложно несколько каменных блоков с Ирменсулем. По мнению официальных историков, этот каменный саркофаг – не что иное, как обычный гроб, который закрывался плитой с Ирменсулем. Но сколько времени нужно на изготовление подобного каменного саркофага? Явно не один день. Конечно, вы можете возразить, мол, саркофаг изготавливался заранее, а не сразу после смерти человека. Возможно. Но тут есть одно «но». Обратите внимание на 6 квадратных отверстий, по 3 с каждой стороны. Зачем они в гробу? Но самое интересное заключается в том, что этот саркофаг правильной геометрической формы. А ведь, например, в наше время гроб к ногам сужается ради экономии материала и четкого определения, где голова, где ноги, если гроб закрыт. Здесь же, если смотреть сверху, мы видим совершенно правильный прямоугольник. А знаете почему? Потому что это никакой не саркофаг а форма для отливки, которая называется изложница. А отверстия нужны, чтобы при поднятии этой формы выталкивать отливку из формы. Такие изложницы могут использоваться как для отлития слитков, так и заготовок различных деталей в формовочной смеси. Вы скажете, что это просто совпадение. Тогда вот картина художника Мартина Валькенборха, которая так и называется – речной пейзаж со сценой добычи железа. На этой картине изображен рабочий процесс небольшой, Железоделательной мануфактуры. Особого внимания здесь заслуживают таблички с арменсулем, выставленные возле ближайшей к нам печи в левом нижнем углу. Если приблизить, то видим три плиты с полукруглым верхом, прислоненные к печи, а на плитах видим знакомый символ. А вот еще одно якобы случайное совпадение. Старинное казачье кладбище в Донецкой области. На памятнике нет ни одного христианского символа. Зато есть кузнечные клещи и что-то напоминающее домину печь ну или некий календарь, на вершине которого сидит петух. Таких артефактов все меньше с каждым днем, так как именно их целенаправленно уничтожают, ибо они прямые светили реального прошлого. Но некоторые единичные экземпляры еще сохранились. Естественно, когда они попадаются нам на глаза, то их просто называют совпадением. Кстати, как думаете, друзья, то, что Ирменсуль напоминает замок-молнию, просто совпадение? Давайте подумаем вместе. Два ручья сходятся в один. Напишите в комментариях ваши мысли по этому поводу. Будет интересно узнать ваше мнение. Если говорить конкретно об этой символике, что она означает, то сам орнамент бывает нескольких видов. Это плетенка, волчий зуб и елочка. Также сразу обращает на себя внимание высота символа. Проще говоря, свободное место от верха плиты до сходящихся лучей. При этом, помимо собственно ирминсуля, Могут присутствовать некоторые дополнительные символы в виде солярных знаков или лучей, как сверху, так и снизу. А теперь давайте поговорим о том, что же означают эти символы. Уже опубликовано много работ, как официальных историков, так и альтернативных исследователей. И в большинстве своем все попытки объяснить назначение этих символов строятся на том представлении, что это надгробная плита. И, соответственно, от этого понимания исходят и все объяснения. От самого примитивного, что это орнамент просто украшений и ничего более, до более изощренного, что это старорусская буква «М», означающая «могила». Подчеркиваю, понимание того, что эти каменные плиты являются надгробиями, ошибочно в своей основе. Каменная плита при ее изначальном изготовлении задумывалась как указатель на производстве. Вид орнамента – это техническое назначение получаемого материала. Елочка. Обычный конструкционный металл. Например, для стяжек. Современная аналогия. Обычная черная сталь. Волчий зуб. Сложный конструкционный материал. Современная аналогия. Лигированная сталь. Плетенка. Декоративный металл для сложных работ и отделки. Современная аналогия. Цветные металлы. Солярный символ в центре означает солнце, то есть высокую температуру. Расплавленный металл. Количество зубчиков на солярном символе. Температура в горне. Количество зубчиков на лучах входящих в него, температура плавки исходного элемента. Высота орнамента от верха плиты до солнца, высота шихты в печи. Как видите, все очень просто. При этом не на каждом производстве есть такие таблички, что и понятно. Опытные столевары знают все рецепты наизусть. А вот когда необходимо обучать молодежь, то им требуются шпаргалки. Высокие температуры, грязь, ни один бумажный носитель долго не прослужит а надпись, сделанная на камне, будет служить века. Однако, когда прошли годы после часа икс, унесшего миллионы жизней, людям было уже не до романтики. То эти плиты стали использовать в качестве надгробных плит. Не пропадать же добру. Кстати, в официальной истории неоднократно известен пример использования даже колонн зданий в качестве надгробных памятников. Но это еще не все. Ирминсуль и все, что с ним связано, так глубоко вошел в символику наших предков, что нашел свое отражение в сферах, вообще никак не связанных с металлургией. Например, друзья, знаете ли вы, что двуглавый орел – это тот же Ирминсуль? Посох патриарха Кадуцей – это тот же Ирминсуль, только немного видоизмененный. Кстати, по мифологии Кадуцей – символ ключа тайного знания. И символом многих алхимиков древности был именно Кадуцей или двуглавый орел. Слишком много совпадений, чтобы быть случайностью, вы не находите? Ну вот, друзья, теперь и вы знаете немного больше. Так это или нет, не стану утверждать, ибо у меня нет цели убедить вас в чем-либо. Но зато, зная чуть больше, чем другие, вы имеете возможность сопоставлять, анализировать и делать свои выводы. На этом я с вами не прощаюсь. Развязка уже скоро. Благодарю вас за то, что досмотрели до конца. всем вам доброго. До скорых встреч.